Здорово! Что-то не получается у меня на софтбокс. Блин, не люблю, когда так происходит. Здорово! Короче, что-то не получается у меня накопить на соф... Здорово! Что-то у меня не получается накопить на софтбокс. Вот даже сейчас солнце светит фейс вот. Тут тут лайт, а тут не лайт. Непорядок, короче, получается. Нужно дополнительное освещение. В общем, будем лепить сейчас софтбокс из гуана и палок. На, серьезно. Короче, поехали. Итак, что для этого нам понадобится? Бррр, почему так блядь, происходит? то кто-то, блин, в домофон позвонит, то телефон прожужжит, блин. Нашел, короче, после ремонта. Ну такую пластмассовую хрень я не помню к сожалению как она называется. Вот. С ребрами жесткими. Ой, тфу, блин. Ж... Новый доел. С ребрами жесткости. Дизайн мне вообще по барабану. Вот единственное, только это. Блин, надо было хоть тряпкой, блин, протереть ее. Вот, основа есть светодиодная лента 12 вольтовая я хочу сделать портативную на аккумуляторе чтобы можно было ну, и на улице и везде там мало ли может свету дома рубану тоже пригодится когда что-то поделать там поснимать когда света нет <гум> она режется вот тут места где отрезать специально ножницы показаны где ее отрезать. Отмеряем, сколько нам нужно. Короче, я это уже заранее сделал. Вот. 6 штук наклеил. У меня там оставалось черная лента. Дальше нам понадобится... Ну, у меня давно без дела валялся вот такой на 10 тысяч миллиампер-часов литий полимер аккумулятор. Вот. Наконец-то ему нашлось применение. Можно, конечно, если таких нет, любой другой какой-то использовать. Но такие слабенькие, конечно, 18 650 Я не знаю, сколько такая панель от него проработает. Тут ну, максимум 2 ампер часа. Кнопка с фиксацией. Вот такая китайская кнопочка с фиксатором. Я уже провода сюда припаял. Ну, естественно, провода, провода тоненькие провода какие-нибудь цветные желательно чтобы не путаться с плюсами минусами вот такой потенциометр переменный резистор с номиналом 10к там написано 10 килоом вот три вывода с такой вот крутилочка для чего для того чтобы можно конечно сделать без него чтобы можно было регулировать яркость потока замечательно Лента у нас 12 вольтовая аккумулятор 37 вольт то есть соответственно нам надо повысить напряжение до 12 вот это у нас будет делать вот такой китайский модулек повышающий преобразователь в народе повышайка на микросхемке XL ну, заявлено 5 ампер. Я не знаю раскачает он эти все ленты не раскачает есть небольшое сомнение конечно мы посмотрим попробуем и этот переменный резистор вот здесь есть под отверточку мы его отсюда удалим вот у него три вывода вот, припаяем к нашему потенциал три проводка и запаяем их на место этого резистора то у нас будет регулятор яркости так ну и чтобы заряжать наш аккумулятор применим вот такой вот модулек, тоже китайский для заряда литий-ионных аккумуляторов у него тут микро usb вот тут нашел какую-то платку мне валялась от какого-то старого проекта вот сюда мы будем все выводы проводов от лент в одно целое спаивать тут уже вот место разрыва есть Туда мы запаяем наш, нашу кнопочку включения. Вот здесь, вот для потенциометра прожог дырку паяльником, и теперь при помощи ножниц легким движением руки превращаем нашу дырку в отверстие. Ну а вот здесь вот Рядом тоже два прокола сделал для кнопочки сюда, вот кнопочку поместим, так ну теперь надо подпаять к нашим лентам провода. Короче, вот прилепил я батарею, сейчас, вот потенциометр мы вкрутим сюда. Да, кстати, тут толщина. Не позволяет, чтобы с другой стороны гайку закрутить. Вот поэтому отверстие делаем такое, чтобы можно было его вкрутить. Ну, даже если больше, то можно этим клей пистолетом прихватить. Я кстати не помню, сказал ли я не сло нам тоже понадобится. Но ну, можно и без него обойтись. Я тут еще супер клей подготовил. Мало и может пригодиться. Так, короче, о, приклеил я наши модуля. Вот, выпаил, потанциолог, ой, тут, блин, переменный резистор. Проводки подпаял, сейчас их надо подпаять к Сейчас это о, соплемет тут, блин, подтек весь. Сейчас вот здесь прихватим, чтобы не отвалились потом провода Блин, ну как так ли право этот карандаш кончился сейчас Так, все клеем короче тут пролили вот запаиваем чтобы потом не спрашивали какой куда средний я его зелененький припаял чтобы не путаться к среднему выводу потенциометра ну, а два боковых по бокам. Единственное, что можно не угадать, куда будет прибавляться и убавляться яркость. Ну, это, в принципе, мне как-то как получится, так получится. Да. Так, кнопку вот два провода. Мы вот в этот разрыв. Вот я еще сделал два разрыва тут. Вот вы наш э, выход с батареи, и вот в первый разрыв сюда. Вот таким образом подпаяем кнопку у преобразователя здесь подписано in вход вход мы припаяем вот сюда после кнопки вот таким образом ну а выход преобразователя out тоже подписан вот сюда после еще одного разрыва и вот сюда плюс минус красный плюс черный минус мы будем Подпаиваться к лентам. Вот здесь, вот здесь вот сделаем проколы под провода. И будем заводить туда провода от лент. Собирать в кучу плюсы к плюсам. Вот сюда на выход. Минуса к минусам. Ну, в общем, все припаял. Пока подключил, вывел только одну ленту. Давайте попробуем. О! easy easy все четко регулятор чик да и единственное самое главное определитесь какой у вас будет минус чтобы потом не получился анус и не коротнуло ничего чтобы не перепутать так ну давайте подключим остальные ленты Короче получилась фигня полная, ну собственно я этого и ожидал. Хотелось сделать на одном аккумуляторе, чтобы от модуля зарядки можно было от мобильной телефонной зарядки заряжать наш солдбокс. Но не получилось. Пацан, успех ушел. Не получилось не фортануло. Не может преобразователь этот раскачать все эти светодиодные ленты. Вот от одного аккумулятора. 18650, 2 штуки я воткнул. Если у вас нет деталей и модуля преобразователя повышающего и всего остального, можно вообще не париться. Взять три вот таких аккумулятора, соединить последовательно каждые 4,2 вольта. Единственное, что поставить кнопочку и подать это напряжение сразу на все ленты. Придется заряжать вот такой зарядкой специальной включил софиты наверху видите что получается эффект панды называется а если их выключить то будет тогда пол лица от солнца короче все работает все регулируется все светится вот максималка довольно ярко собственно то что мне нужно было о, видите, как сразу картинка поменялась-то. Так, сейчас Софиты выключим. Софиты вырубил, оставил только солнышко. Так, ну вот совсем другое дело. Привязал тут такую проволоку, чтобы куда-нибудь подвесить можно было и все можно яркость подстроить как нужно короче нормально получился такой мобильный портативный softbox можно куда-нибудь его с собой взять там под машиной поваляться поковыряться на рыбалку ну не знаю за грибами там может сейчас я его повешу перед собой на штатив Вот таким образом включая кнопочку вот это минимальная яркость и можно подстроить таким образом чтобы физиономия моя равномерно освещалась ну вот как то так так уже лучше попробуем максимум о, ну максимум это уже чересчур. Вот так будет, думаю, нормально. Ну блин, совсем другое дело. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.